Тумсот, ты никогда не слушал песен Высоцкого, а ведь он был первым, кто написал и исполнил публично песню о депортации. Летала жизнь. Смотрите, посмотрите, какой. Воу, во, посмотрите какой профессионализм. Сразу видно, что вот мастер спорта действительно не. Например, косаря 100 рублей. Даже сто рублей. А, например, с Червонца 1000 рублей. Я тут заметил, что в последнее время очень много роликов от Кадырова, где он либо боксирует с Чемаевым, либо борется с Чемаевым, либо он тренируется с Чемаевым, либо он бегает там на беговой, либо он что-то с ним там на, на поле тягается, что-то он где-то кушает, пьет что-то. Вот э, вчера мне прислали вот такое, например, видео. Это, кстати, здесь вот мастерство Кадырова в боксе. Обратите внимание, как, как грамотно Кадырова боксирует. Смотрите, смотрите какой... Во -во, посмотрите, какой профессионализм. Сразу видно, что вот мастер спорта действительно не... Просто из-за войны человек, наверное, не, не стал э, чемпионом, а так 100% был бы, наверное, чемпионом по всем версиям профессионального бокса. Но я просто что хотел сказать, вот я смотрю за этим, наблюдаю за этим, то ты с ним на рынке Кадыров, то ты там где-то в клетке, то на мате, то на природе, то в спортзале. Ты вообще работаешь, такое ощущение, что ты сейчас ничем не занимаешься, кроме как проводишь время с Хамзатом Чемаевым, как-то весело. Займись делом в конце-то концов. Сделай что-нибудь полезное, займись работой. Пускай лучше, чем Чимаевым занимается, чем бы и дитя не тешилось, лишь бы не... Ну, наверное, да, есть и такое тоже. Может, может быть, в этом есть некое благо. Бывший Гурон. саляма алейкум, три года назад, когда я был гуроном, я еще был чемпионом по спорту. Бессмеля, брат, поешь на Ихтар за мой счет. Ва алейкум ассаляму рамуту ла баракату, дорогой брат, бывший Гурон. Барак Аллаху фейк. Пусть Аллах воздаст тебе блага. Саляму алейкум, Тумсо, Как ты можешь говорить, что спорт, который бьют друг друга по лицу, это красавчик. Есть дозволенный спорт, тут я не спорю, но Мордовой это харам. алейкум ассалям. Где я сказал, что мордобой это хорошо? Я в целом говорил про спорт, про какие-то соревнования, что в целом спорт это... Это хорошо, и мы не против. При этом запретный спорт это конечно плохо. Если бы я сказал, что занимаетесь запрещенным спортом, и вы красавчики, ну тогда бы ты меня могут там упрыгнуть. Но я этого не говорю. Я в целом говорю о спорте как о явлении это хорошо. Не значит, что мы должны предостерегать от спорта. Но делать из спорта саму цель и целый народ воспитывать в том, что вот занимайтесь только спортом и больше ничего не надо. Ну, это заведомо а, ущербно, очень ущербно. Томсотый никогда не слушал песен Высоцкого, а ведь он был первым, кто написал и исполнил публично песню о депортации «Летала жизнь» в 1978 году в Грозном, когда эта тема была под запретом в СССР. Нет, я никогда не слушал Высоцкого. Не знаю, какие там у него песни. И я хочу вам показать одного, <смех> одного дааватчика, призывающего а, с Дагестана, а, но ну, это меня очень рассмешило это видео, давайте посмотрим. Это дааватчик по фейне называется. Вот в ханафитских книгах написано одну десятую часть, если ты отожмешь от того, что любое то, что пришло, пенсия, разницы нет, что пришел тебе в просто тебе сгрели, например, одна десятая часть. Эту вещь я слышал тоже от большого ученого, Мухаммад ибн Саду Халид да плоха да над им Аллах. Он говорил: сделай-ка вот так, как бы введи себе обучение. Не не жадничай, не жмотничай. Вытащу на например, кассира, стомник, даже сто рублей. А, например, с Червонца тысячу рублей. Это не чувствительно. Если ты себя приучишь, это тоже душок тоже быть, если она вот это вытащит, да, там, мужской вариант должен быть, там лезть. Кто, делает, ты, да. Кто вот так сделает, ты, сам не ожидаешь, как, как тебе обратно вернется, она. Здесь, неохера, ты здесь, как ты сам не ожидаешь, как, как тебе прилетит, она. Вот следующий... Я Этот парень, он либо сидевший.. Если сидел в тюрьме и там начал практику это призыва, то ли он ездит по тюрьмам и делает Дават. Если же это не так и не так, то ему надо, мне кажется, по тюрьмам его пустить, чтобы он с зэком разъяснял какие-то моменты, связанные с религией. Это очень странно, мягко говоря, когда... В исламском призыве используют какие-то слова по фении, типа там, Чер червонец получил, косарь отстегнул». там, что-то. Это очень интересно. Я еще ни разу не встречал такой подход к призыву. Я думаю, над этим нужно задуматься. Может быть, в этом есть смысл. Дорогой Тумсо.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 Денег нет на донат. Валит Дадакаев является злом в этой истории, или он работает на немецкие спецслужбы в пользу чеченцев. А, про Валит Дадакаева скажи, что там про то, что он стукач на спецслужбы по безопасности Германии. Вот очень правильно высказался. Он, по всей видимости, был именно стукачом. А, это не некая агентура, бывает. У спецслужбы бывают свои агентур, агентурные сети, когда они там а, типа по-доброму с кем-то общаются, дружат а те им сливают информацию, и они, типа, приходят с тобой, пьют чая, а потом уходят к себе и делают некую, пишут некий рапорт, что вот встретился с агентом таким-то, он, значит, передал такую-то, такую-то информацию и прочее. По всей видимости, он был таким агентом немецких спецслужб в чеченском обществе, они через него, видимо, собирали какую-то информацию о чеченцах. Ну и чувак оказался двойным таким агентом, работая на спецслужбы немецкие. Он при этом также успешно работал и на спецслужбы российские. И по всей видимости сейчас, ну, они об этом конечно сейчас так не говорят, но я думаю мы возможно в будущем об этом узнаем. Адрес, который был выяснен, адрес моего брата, возможно он по каким-то таким каналам и выяснил. В общем, пока мы ничего не знаем, это скандал все-таки уже в немецкой политике, даже там как бы, депутаты задают теперь вопросы по поводу него. Мы будем следить, наблюдать за, за тем, как будет идти следствие. Если Когда дело передадут в суд, и если процесс будет открытым, а я думаю, что он будет открытым, скорее всего, так как для того, чтобы закрыть процесс, ну это очень... Очень серьезные должны быть причины, чтобы закрыть весь процесс. И вот когда дело передадут в суд, то материалы уже станут э, об, ну, в, публичными. Их обнародуют. Материалы следствия имеют И я думаю, что тогда мы узнаем много интересного. Абу Салим. Тумсу, алейкум. Выскажись по поводу лжеца Аляудинова, который выносит фетвы из своей больной фантазии. Алейкум ассалям. А, ну, Шамиль Аляудинов — это... Такой известный известный руководитель заблуждения, так скажем, в России. У него есть много, конечно, страшно забл заблудших эффектов каких-то. Но в целом, я думаю, сейчас конкретно что-то по нему комментировать не стоит.